моего канала сегодня мы с вами будем делать вот такой необычный цветочек смотрите для создания такого цветка нам понадобится лента шириной 8 сантиметров но здесь у меня 7 с половиной такая вот широкая лента и две разноцветные ленты шириной 5 сантиметров Так, Также нам понадобится линейка, ножницы, зажигалка, клей-пистолет и резиночка. Для начала мы с вами должны сделать большие лепестки. Для этого нам с вами нужна широкая лента. Она у нас с вами, как я уже сказала, ширина ее 7,5, ну почти 8 сантиметров. Отмеряем 8 сантиметров. отрезаем так, теперь формируем лепесток. лепесток нам нужно этот квадратик сложить вот таким образом сначала мы его складываем как треугольничек видите? пополам еще раз складываем у нас получается вот такой треугольник теперь мы его соединяем края все края нашего лепестка нужно выровнять. Когда мы выровняли, вот такой у нас лепесток получился, мы срезаем все неровности и припаливаем зажигалкой. Так, вот такой у нас лепесток получился. Теперь мы здесь лишнее отрезаем. Здесь нам тоже не нужен такой хвост. обрабатываем зажигалкой таких больших лепестков нам нужно будет 7 штук давайте еще раз берем большой квадратик складываем его складываем его еще раз еще раз выравниваем все его края неровности отрезаем Припаливаем зажигалкой. С этой стороны тоже все лишнее отрезаем. И тоже припаливаем зажигалкой. Старайтесь, чтобы лепестки были все одинаковые. Смотрите, они должны вот так вместе стоять, чтобы были одинаковые. Таких лепесточков нам надо 7. Теперь будем с вами формировать лепесток, который будет внутри нашего белого листочка. Для этого нам нужна... Сиреневая лента я взяла и такая вот, как на оранжевая, не оранжевая. Ну, такой цвет красивый, необычный. Для этого нам нужны квадратики 5 на 5 сантиметров. Я заранее уже отмерила 10 сантиметров, поэтому каждую полоску я делю пополам. У меня получаются отрезки 5 на 5. Для того, чтобы было удобнее работать, я их складываю в такой треугольничек. Вот, и вот эти краешки чуть-чуть припаливаю. Вот так вот он у нас получилось. И также оранжевый делаем, чуть-чуть припаливаем. Теперь берем оранжевый лепесточек и сиреневый. Сиреневый у меня идет внутри, как основной. Я его беру в левую руку, в правую беру оранжевый, прикладываю его. Видите, вот к этому припаленному треугольничку вот этот уголочек. Перекидываю через мой треугольничек. Что-то там у меня зацепилось. Так. Вот этот цвет у меня внутри, поэтому я его загибаю внутрь. И складываю еще раз. И получилось у меня вот такой лепесток. Посмотрите. Также лишнее отрезаем. Припаливаем зажигалкой, припаливаем хорошо, чтобы у нас не распустился, потому что так как здесь два квадратика мы используем, она у нас очень-очень толстая. Нужно хорошо прям ее пропалить, чтобы она у нас не распустилась. Также вот этот нам большой, вот это не надо, нам надо чуть-чуть похуже. Поэтому мы выравниваем, отрезаем лишнее. Отрезали и тоже припаливаем. Таких нам, лепестков нам понадобится тоже 7 штук. Давайте повторим еще раз. Берем, скрепляем их, чтобы они у нас не распадались, плотненько держались. Один лепесток, второй лепесток. Теперь один беру в руку, второй можно с другой стороны мы складываем, можно с этой стороны, как вам лучше будет. Мы его перекидываем. Видите, как у нас получилось, что он его закрывает. Теперь вот этот сиреневый мы вовнутрь пускаем и закрываем. Все края нужно выровнять. Лишнее отрезаем, хорошо припаливаем, чтобы не развалился наш лепесток. Равняем и еще раз припаливаем, чтобы не распустилась наша лента. Получился вот такой лепесток. Вы уже обратили внимание на нашем цветочке в середине еще есть вот такая серебряная ленточка. Она у меня тоже есть. Я ее уже отрезала, порезала такие два кусочка. И делаем такие же лепестки, только маленькие. Она шириной 2,5 сантиметра, 2,5 на 2,5 квадратики. Также припариваем зажигалкой, чтобы она у нас не распускалась. Ну, с этой стороны можете так чуть-чуть немножко огнем обработать. Сильно не надо, обрезать мы тоже здесь ничего не будем, потому что она у нас маленькая и свободно сюда войдет. Опять складываем, так же как и большие, как и сейчас средние мы делали. Выравниваем все края. Припаливаем зажигалкой. Ну, немножко здесь обработаем край. Все. Вот такой вот у нас лепесточек получился. Он свободно сюда войдет. Так. Теперь нам нужно... Склеить наш лепесточек, чтобы он у нас получился цельный, вот так. Мы приклеиваем самый маленький, тот, который побольше, вот этот, вот этот серебряный в этот. А вот этот уже вклеиваем сюда. И получится у нас вот такой лепесток. Для этого нам с вами понадобится клеевой пистолет. наш клеевой пистолет греется мы с вами сделаем вот такие лепесточки для нашего цветочка которые мы наклеиваем сверху на наш большой цветок для этого мне также понадобится лента в цвет мы ее вот такую выбрали и мы с вами будем формировать вот такие лепестки их нам нужно ровно 6 для этого мы также отмеряем наша лента сколько она 5 сантиметров отмеряем 5 сантиметров отрезаем удобнее сразу припалить вот эти два краешка чтобы она у меня не рассыпалась вот такой треугольничек у меня получился как обычно но теперь мы складываем листок по другому мы берем сначала один край к этому кончику припаленному видите? Теперь мы второй так край подгибаем. У нас получилась вот такая фигура. Теперь мы ее складываем пополам. И так как цветочек нам нужен маленький, я просто беру и побольше отрезаю. Можно использовать ленту поуже, но у меня такой ленты не было, поэтому я из широкой сделала маленький лепесток. Вот так у нас получился лепесточек. Здесь лишнее срезаем. Обрабатываем огнем, чтобы он не рассыпался. Такой лепесточек у нас получился. Давайте повторим еще раз. Берем квадратик, складываем пополам, припаливаем наш угол. Теперь две крайние стороны сгибаем к этому углу. Выравниваем, чтобы было ровно. Складываем пополам назад. Получается вот такая фигурка у нас. Лишнее отрезаем. Припаливаем огнем. Здесь лишнее отрезаем. Также припаливаем огнем. Получился вот такой лепесток. Таких лепестков нам нужно 6. Наш пистолет, наверное, согрелся. И мы с вами будем склеивать вот эти лепестки. Так, сначала мы берем и вклеиваем маленький самый наш лепесточек вот этот. Вовнутрь среднего. Нам нужно немножко клея вклеивайте очень аккуратно чтобы не заморать края нашего листика клеем чтобы было красиво аккуратно так вот мы вклеили теперь берем промазываем клеем наш средний листочек и вклеиваем его в самый большой как я уже сказала осторожно чтобы не заморать края нашего большого листа. Так. Такой лепесточек у нас получился один. Склеиваем второй. Берем самый маленький листочек. Мажем его клеем. Клеиваем его в средний. Приклеили. Теперь средний мажем клеем. Приклеиваем его вовнутрь. Так. Вот такие у нас замечательные листочки. Нам их нужно 7 для нашего цветочка. Вот 7 листочков. Нам нужно с вами теперь сформировать цветочек. Для этого нам нужен кругляшок фетра. Я взяла его диаметром 4,5. На этот кругляшок мы приклеиваем наши лепесточки. Сначала мы их склеим между собой, чтобы они плотно прилегали, лучше их сначала склеить между собой. подержим чтобы схватился клей так, вот такой у нас получился цветочек его можно сразу приклеить на фетр но я предпочитаю сначала приклеить резиночку потом уже клеить его на фетр чтобы сверху украсить наш цветочек мы берем с вами наш и склеиваем наш маленький цветочек вот те самые 6 лепестков маленьких которые мы с вами делали Таким же образом я их склеиваю между собой, чтобы сформировать цветочек. Маленький миленький цветочек получился. Смотрите. Мы его приклеиваем наверх нашего большого цветка. Так, приклеили. Красим бусинкой сверху. Здесь у меня такая полупуговка. Если всем видно. Я подберу так же полупуговку. И приклею на второй цветочек. Наша резиночка почти готова. Нам осталось приклеить кружочек с фетра. Чтобы нам его приклеить, сначала нужно приклеить резинку. Делаем два надреза, как обычно. Берем зеленую ленту шириной сантиметр, берем резиночку, продеваем ленточку в этот прорез. Теперь резиночку одеваем еще раз ленточку продеваем и теперь ее закрепляем лишнее как я уже говорила чтобы не торчала мы вот так срезаем потому что это не очень красиво когда торчит Но лучше это сразу отрезать чем подгибать там придумывать что-то Наша основа готова. Теперь мы на нее наносим клей. Сильно большой обзор не берите, потому что у нас кругляшок больше, и он может потом клей между листочков торчать. Берите поуже круг. Если что, можно потом отогнуть и доклеить, если вы посчитаете, что где-то там нужен еще клей. Берем, просто приклеиваем. Вот, например, смотрите, наш цветочек готов. Мы можем посчитать, что вот сюда надо еще клея. Мы немножко отодвинули, и вот где листочек мы доклеили. Отодвинули, где листочек немножко доклеили. Так по кругу можно доклеивать хоть сколько раз. Главное это делать аккуратно, чтобы клей не торчал. Если ваш цветочек немножко получился неровный или какой-то листик у вас длиннее, какой-то короче, это ничего страшного. У цветка не бывает всех листочков одинаково. Конечно, стараться нужно, но и так, в принципе, очень красиво получается. Вот такие теперь замечательные две резиночки у нас получились. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь вместе со мной. Будем творить вместе. До скорой встречи!